Как железо сковала меня, что ты мучишь? Беспощадная боль. Отпусти меня. Дай мне дышать. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире беседы о православии в начале было слово. Меня зовут Евгения. 2 декабря Русская Православная Церковь отмечает память митрополита Московского и Коломенского Филарета Дроздова. Его роль велика не только в истории Русской Православной Церкви, но также в государственной и культурной жизни России, первой половине XIX века. Гениальный проповедник, великий богослов, опытный церковный администратор, мудрый духовный наставник, митрополит Филарет был причастен к нескольким важным государственным актам, оказал влияние на процесс формирования русской национальной культуры, тем самым пытаясь усилить влияние церкви в русском обществе и церковить русскую культуру. Непростой было, было решение о канонизации митрополита. Он был причислен к лику святых в 1994 году, после многих своих выдающихся современников. святителей Иннокентия Вениаминова, его канонизировали в 1977 году, Игнатия Бринчининова и Феофана Говорова, Год их канонизации – 1988, которые при жизни признавали его авторитет как первого среди равных. Можно предположить, что церковное решение замедлялось не только опасением негативной реакции советской власти, прочно закрепившей за митрополитом Филаретом ярлык реакционера и монархиста, но также и неоднозначным отношением к его личности в церковной среде, где одни считают его жестким консерватором, а иные – мистиком и либералом. Век Филарета оказался не только сложен, но и долг. Он жил в царствовании Екатерины II, Павла I, Александра I, Николая I и Александра II. Причем в последние три царствования был активным деятелем. Авторитет Филарета был настолько велик, что его называли патриархом в отсутствии патриаршества. В одной из современных публикаций его назвали митрополитом Сия Руси. И, по сути, это справедливо. Твердо и неизменно он отстаивал интересы русской церкви в утомительном и тяжелом подчас противоборстве с мощной бюрократической машиной империи. И его голос был голосом церкви. Родился будущий святитель в старинном городе Коломна 8 января 1783 года. Его отец Михаил Федорович был сначала диаконом Успенского собора, а потом на момент рождения сына он стал иереем Троицкой церкви. Сначала его родители жили в семье дедушки, Никиты Михайловича, протоиереи Богоявленской церкви. Потому что, будучи диаконом, отец Василия, а именно так назвали будущего святителя Филарета, не мог позволить собственное жилье. Когда он стал священником, ситуация изменилась. Он купил собственный дом, который и сейчас находится в городе Коломна на улице Тулстикова, 52 но в детские годы мальчик все равно провел в семье деда. Дело все в том, что прихожане Троицкой церкви, куда был назначен священником его отец, поначалу его не принимали. Им хотелось, чтобы был священником другой человек. Но священно начале решило, что именно Михаил Федорович Дроздов достоин быть протереем Троицкой церкви, потому что он был образован, преподавал в Коломенской духовной семинарии. Прихожане сначала не принимали священника, давали ему маленькие пожертвования, могли оскорбить его матушку. Например, прихожанки могли в присутствии матушки обсудить ее бедный наряд. И... Много потребовалось терпения и смирения Михаилу Федоровичу и Евдокии Никитичне, то есть маме будущего святителя, чтобы забоевать сердца своей паствы. Но со временем это произошло. Прихожане, увидев, какой у них добрый, мудрый священник, как он не обижается на их несправедливое поведение, принесли покаяние, стали давать крупные пожертвования, и уже через какое-то время их священник мог жить материально достойно. Но мальчик, уже их сын, привык быть в семье деда. И поэтому до поступления его в семинарию родители не забирали его, а просто навещали. Дедушка и бабушка будущего святителя Филарета оказали, как он впоследствии сам вспоминал, благотворное влияние на его характер и на воспитание его души. Дедушка был очень благочестивым священником. Конечно же, больше с мальчиком занималась бабушка. Она часто водила его в церковь. И маленький Вася с огромным вниманием и благоговением стоял все службы от начала и до конца, удивляя взрослых прихожан такой маленький, а с таким вниманием и благоговением слушает литургию. Маленький Вася однажды сказал своей бабушке, когда тушили свечи, и от них шел дым, бабушка, смотри, молитва полетела к Богу. Родные потом вспоминали о нем, что любимыми играми мальчика это были игры в священника. Он одевался Простыню, брал веревочку, прикреплял к ней крузик и получал искадила. И изображал, что он священник и ведет службу. А иногда сидел на печке и делал крестики из лучинок. Родные говорили, что наверняка это будет будущий священник. С огромным вниманием и интересом мальчик слушал рассказы бабушки из Евангелия, а также из истории города Колумны. Колумна старинный город, в нем происходило много исторических событий. Любил Вася гулять и по самому городу, любуясь многочисленными церквами и монастырями. То есть старинная атмосфера Коломны, его храмы, монастыри тоже не могли не отложить, отложить отпечаток, на душу будущего святителя. Вася рос резвым и веселым мальчиком. Он любил с мальчишками лазить по садам за яблоками, бегать купаться. И во всех играх мальчишеских он был заводилой. При этом он старался сторониться тех ребят, которые не признавали его лидерство. Но при всем при этом, когда он оставался один, его любимой игрой была игра в священника. Родные вспоминают, что он одевал на себя покрывало, брал веревочку, прикреплял к ней камешек, и это у него было кадило, и изображал то, что как будто он ведет литургию. А то, бывало, заберется на печку и делает из лучин кресты. Любил Вася иногда побродить и по улицам Коломны колонна старинный город, в нем много храмов и монастырей. И, конечно, благодатная атмосфера города тоже оказывала на душу мальчика благотворное влияние. Когда навещали его родители, он с особой любовью принимал их. Но когда они звали его с собой, говорил, мне же очень жаль оставлять дедушку и бабушку, пожалуйста, не забирайте меня. «Но я вас тоже очень люблю». Ну и родители решили, что до поступления его в семинарию пусть он живет в семье деда, как привык. Когда Васе было 8 лет, снится ему сон. Идет он во враг за Троицкой церкви, где служил его отец. И не во сне, и на его Вася любил там собирать камушки. Вот спускается он во овраг, и вдруг берега оврага становятся настолько крутыми, что он не может оттуда выбраться. Вася начинает просить Бога помочь ему. И вдруг видит, сверху кто-то спустил к нему лестницу. Лестница вся блестит, как будто она была золотая. Поднимается Вася по лестнице, а вокруг раздается колокольный звон, благовест. Дошел Вася до конца видит избушка. Входит он в избушку, а там народу полно. И просит Вася, «Люди добрые, помогите мне до дома добраться. Заблудился я». А люди ему отвечают, «Нет, Вася, зачем тебе домой? Мы тебя домой не пустим. Мы тебя сейчас убьем». В страхе Вася проснулся. Потом святитель Филарет говорил, что это был... Вещи, сон. Очень много ему приходилось бороться с людьми, с бюрократией, за продвижение своих идей. Но это будет позже. Я Эту боль, эту боль не у меня. Помоги мне, Господь, я прошу